Всем привет! И сегодня у нас речь пойдет о прическах на Новый Год. Хочешь быть королевой праздничной вечеринки? Так будь ею! Но и помимо модных тенденций, необходимо помнить, что есть важные нюансы. При выборе укладки необходимо ориентироваться не только на длину волос, выбор платья, но и на форму лица. Если платье с открытыми плечами, обнаженной спиной, распускаем волосы, добавляем серьги-капельки. Закрытое платье с длиной ниже колена, волосы забираем наверх. Выбираем более крупные серьги, лучше из массивного металла для привлечения внимания к шее. А теперь поговорим о важных принципах подбора прически согласно форме лица. Самые распространенные типы лица – треугольное, квадратное, круглое и овальное. Для круглого типа лица выбирайте стрижки и укладки с объемной макушкой. Боковые прятки для плеч визуально вытягивают лицо. Любительницам челок подойдут асимметричные челки с дополнительным объемом у корней. Длинноволосым девушкам лучше использовать каскад, а также актуальны асимметричные прически. Для квадратного контура лица, чтобы смягчить угловатые контуры квадрата, рекомендуется обраплять его прядями волос, а также прибегать к асимметричным прическам. Многоуровневые стрижки являются самым идеальным решением. Треугольный тип лица – это широкие скулы и узкий подбородок. Визуально сгладит диспропорцию поможет асимметричная челка или локоны, прикрывающие скулы. То есть нужно добавить объем в нижней части лица, убрав с верхней. Ну а для обладательниц овальной формы лица, можно сказать, что очень повезло. Им подойдет практически любая прическа. А если вы обладательница высокого и широкого лба, то его можно скорректировать челкой. Ну и конечно же предлагаю ознакомиться еще с несколькими образами для новогодней вечеринки. Еще предлагаю посмотреть наше видео, где мы даем рекомендации, в чем встречать Новый год, в каких цветах, какие подбирать наряды. Ссылку на это видео я оставлю в описании. Если вам было полезно данное видео по подбору причесок, предлагаю поставить лайк и подписаться на наш канал. А в комментариях вы можете дополнить наше видео своими рекомендациями по подбору причесок.